Привет, зрители! Добро пожаловать на наш канал. Огромное спасибо всем вам за любовь, которую вы нам дарите. Ваша постоянная поддержка делает психологию и психическое здоровье более доступными для всех. Так что спасибо вам. А теперь давайте продолжим. Проходили ли вы через травмирующее событие в своей жизни? Возможно, вы пытаетесь излечиться от этого события? По оценкам, 70% взрослых в США пережили по крайней мере одно травмирующее событие в течение своей жизни. К травмирующим событиям относятся любые формы насилия, дорожные аварии, медицинские чрезвычайные ситуации, инвазивные медицинские процедуры, стихийные бедствия, социальные беспорядки, потери, горе, а также культурные, межпоколенческие и исторические травмы. Длительные последствия травмы включают негативное отношение к себе и низкая самооценка. Чтобы помочь вам лучше осознать себя, вот шесть вредных убеждений о травме, которые могут повредить вашему психическому здоровью. В качестве небольшой оговорки мы хотим сообщить вам, что это видео предназначено только для информационных целей и не предназначено для диагностики ПЦР. Если вы считаете, что вам нужна помощь, обратитесь к специалисту по психическому здоровью. Итак, давайте начнем. Первое – вас определяет прошлое. Легко сравнивать свое нынешнее «я» с тем человеком, которым вы были до того, как произошло травмирующее событие. Если травмирующее событие произошло в течение длительного периода времени, например, жестокие отношения, может быть трудно отделить вашу личность от того, что вы делали для адаптации во время травмирующего события. Но хотя это травмирующее событие всегда будет-будет частью вашей истории, вы не полностью определяетесь тем, что с вами произошло. Если вы тратите слишком много времени на то, чтобы заново прожить свое прошлое, ограничивает вашу способность исцеляться, расти и работать над построением своего будущего. Второе, ваша травма заставляет вас думать, что вы повреждены. Еще одно распространенное вредное убеждение заключается в том, что травма делает вас ущербным. Этот менталитет токсичен, потому что он обесценивает части вашей личности за пределами травмы и приравнивает травму к сломленности. В то время как на самом деле это нормальная реакция на чрезвычайно стрессовую ситуацию. Хотя вы никогда не станете тем человеком, которым вы были до того, как пережили травматическое событие, это не значит, что вы никогда не исцелитесь. Важно помнить, что вы не должны проходить через свой путь исцеления в одиночку. Вы можете обратиться за помощью к друзьям и родственникам, группе поддержки или лицензированного психотерапевта. Номер три. Вы думаете, что должны носить с собой стыд за свои ошибки. После травмирующего события легко переиграть свои действия в своем сознании и обвинить в негативных результатах сложной ситуации на свои ошибки. И хотя вы несете ответственность за свои действия, чтобы лучше усвоить уроки, это хорошо. Беспокойство и зацикленность на своих ошибках могут привести к страху неудачи, избегающему поведению, и даже к замедлению восстановления после посттравматического стрессового расстройства или других травматических последствий. Поэтому, хотя чувство вины является нормальной частью реакции на травму, важно помнить, что вы не можете изменить прошлое, как бы сильно вы этого не хотели. Корить себя за обычные ошибки может негативно сказаться на вашем психическом здоровье. Все совершают ошибки. Важно то, как вы извлекаете из них уроки и действуете в соответствии с ними в будущем. Номер 4. Вы думаете, что ваши травмы или ошибки мешают другим любить вас. Исцеление травмы эмоционально изматывает. Вещи могут срабатывать неожиданно. Вы можете разочароваться в себе или вы можете почувствовать себя никчемным и бороться с неуверенностью в себе. Процесс исцеления – это не прямая линия и это нормально иметь неудачи и плохие дни когда кажется, что вы не достигли никакого прогресса. Все эти переживания могут заставить вас чувствовать, что вас трудно любить, или что ваш любимый человек заслуживает тот, кого не сломили травмы. Этот менталитет вреден, потому что оно возлагает недостижимые ожидания на себя, которым, как вы думаете, вы должны соответствовать, прежде чем вы сможете принять любовь. Это может привести к проблемам с доверием и самосаботажу ваших отношений. Номер пять. Вы думаете, что то, что с вами произошло, должно диктовать ваше будущее? Невозможно отрицать, что события из вашего прошлого влияют на ваши нынешние возможности. Некоторые пути могут быть закрыты для вас из-за травмирующих событий, которые вы пережили. Например, если вам изменил любимый человек, возможно, вы никогда больше не сможете полностью доверять ему. Скорбь о будущем, которое у вас могло бы быть, это часть процесса горевания. Это также часть процесса исцеления от травмы. Но если вы считаете, что не можете достичь своих целей из-за травмы и последствий травмирующего события, вы можете саботировать себя, свои шансы и будущее, которого вы хотите. И номер 6. Вы думаете, что ваша травма делает вас менее достойным. Наконец, мысли о том, что ваше прошлое делает вас менее достойным, может также нанести вред вашему психическому здоровью. Переживание травматического опыта может оставить у вас ощущение, что с вами что-то не так или что в травме виноваты вы сами. Во время процесса исцеления иногда кажется, что, что вы никогда больше не будете целостным. И может быть легко впасть в нездоровые сравнения между собой и другими людьми, пережившими травму или даже людьми, которые никогда не переживали травму. Эти мысли вредны, потому что они основывают вашу самооценку на вашем прошлом опыте, а не на вашем личном прогрессе и внутренней ценности. То, что вы имеете дело с последствиями травмы, не означает, что вы недостойны возможностей или что вы можете внести меньший вклад, чем те, у кого никогда не было травматического опыта. Травматический опыт сформировал вашу жизнь и жизнь окружающих вас людей. Если вы пережили травматическое событие или в настоящее время перерабатываете свои эмоции и реакции на травму, знайте, что вы не одиноки. Обратитесь за помощью к лицензированному специалисту по психическому здоровью, группа поддержки или другие сообщества. Это отличные варианты, если вам нужна поддержка на вашем пути к исцелению. Относитесь ли вы к каким-либо из этих убеждений, упомянутых в этом видео? Да! Позвольте нам развернуть комментарии ниже и не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео, если оно помогло вам и вы думаете, что оно поможет кому-то еще. Использованные исследования и ссылки перечислены в описании ниже. Не забудьте нажать на кнопку подписки и значок колокольчика уведомлений с нашего сайта Немиркин. Супер спасибо за просмотр и до встречи в следующий раз.